Этот ролик, он будет интересен не всем. Этим видео мы хотим вам показать причину того, почему на канале так редко выходят видео. Заброшек. Вот знаете, бывает так, что ты идешь, идешь, стремишься какой-то цели, а потом бац, и что-то рушится, или цель становится уже неважной. Вы сейчас понимали? Просто целый автобус пустой. Это что-то новое, такого еще не было. Дальше читает у нас книжечки. А что делаете вы? Вы смотрите этот ролик? Зачем вы это делаете? Правильно делаете. Это какие книжки вы любите читать? Да, Но мы все-таки еще контент. Нашей сегодняшней поездки – это дом тысячи трупов. Именно такую локацию я нашел в интернете, она находится за, за городом. И мы сейчас попытаемся ее найти, ее изучить и посмотрим, почему же у этого места именно такое громкое название. Но скоро это название поменяется и будет дом тысячи и трех труб. Наконец-то добрались. Мы до места. Теперь нам надо по разным ориентирам найти локацию, так как конкретного прохода в нее нет. А Место, где расположен кроссовый старый, дом действительно завораживает. Все, что меня завораживает, это лес. Точно не до тысячи трубок. Поворот на от которого нужно пройти мимо прямо до моста через вот так. Может, ты еще по нормальной карте посмотришь, где мост на водохранилище? А, я посмотрю, <связываю> ну тогда держи Потому что, да, из меня навигатор очень плохой. А Женя, он просто отлично, сказано без единого, без единой доли сарказм. Но реально может найти любое место. Тоже у черта на кличчиках. Только там и могу, потому что мы в других местах не снимаем. <связываю> <связываю> это правда. Маш, снег, в марте, какой снег? Вообще не поняла ничего. <связываю> Кстати, да. Туда, Туда да? Да. Знаю, сейчас будем смотреть. Повторю фразу, которую я говорил еще от влога. Я очень надеюсь, что место это не снесено и к нему свободный доступ. Потому что если еще одна заброшка, либо ее не будет, либо она будет снесена, либо еще что-то с ней будет, то я буду очень островен. Минск против заброшек, ищи Беларусь. Не всегда локации могут стоять на месте, тем более, что в данное время в Минске ввели указ о том, что большинство часть заброшек будут сноситься, либо реставрироваться как-то. Вот это вот меня как-то не очень успокаивает, это крест. Влады похоронен. Крест делать не придет. Да вот спасибо. Конечно же, плохой контейнер. Я такого не советую делать. Мы шутим, мы, мы очень любим Влады, поэтому мы не будем его хоронить. Мы его нахрен скинем в воду. Мне больше, знаешь, интересно, а почему именно дом тысячи труб Легенды этого места нет такой, чтобы она была мистической, может там расстреливали кого-то, может там умирали один за другим. Легенды нет просто-напросто. И мне очень интересно, почему такое вот громкое, страшное мистическое название этого места. До сих пор ищем, найти нигде не можем локацию. Только бы она была. Есть, что я хочу нам нужно свернуть около моста направо и а там не пройдем там болот то есть забор да Их немножко притопило поэтому будем проходить вот там вот плавать умеешь научим. Да, <музык> ну, не хочу Бедный оператор вот. Я тебе что говорил? Не одевай белые Ой, Нет, у других <свечу> Я тоже себе купил белые, но я же их не одел Мне Здесь хороший вид Кстати, да Бедные блогеры Локацию мы искали где-то на протяжении двух часов минимум. Облазили все леса по колено в грязи. А, тут надо идти максимально аккуратно, чтобы не войти во что-то не очень. это болото, но мне никто не поверил. Ну вот и не верьте мне дальше. А мне дальше поверили делать. все просто. Ладно, не страшно. Ладно, давай кроссами поменять. точнее, я свои не дам. Ты пойдешь на сочках? Да? найдешь впереди всех занесем <свист> нет не <неси> сам. <свист> <свист> ну вот ладно не получилось <свист> зато а следы людей есть везде даже вот в таком месте даже в таком говне Именно говне о <свист> да а, ну сказали вдоль забора 500 метров вперед а что там дальше тут дальше, дальше, дальше. А дальше и заворачивает белая, белая, и заворачивает как бы налево чуть-чуть ой-ой-ой вдоль правда? правда блин ну, ну это как-то очень хайного не упади те ну все тебе они будут точно черные а по заборчику А вы думаете как иначе добираться до локации, когда вот такое Здесь вот епта, дерьмо? <смех> ты меня прийдешь? Да! Ёпт! <смех> <смех> я сразу вспоминаю... Э, стой, не иди дальше, дальше не иди. Дальше не иди. Не иди дальше. <смех> <смех> дальше сказала, что где-то видит ржавый забор. А Там на сайте был нарисован, ну, сарефирман. Ящий Да? Блин. На этой стороне нету точно, потому что там да, должен быть такой мостик деревянный, как причал. А тут его нигде не видно. Поэтому он ну, вряд ли на этой стороне. Может, это как вот отсюда ехать направо туда, на ту сторону озера, а не как мы шли назад. Тоже, типа, с какой стороны едешь, там разные стороны. Кстати, да. Возможно, это с разных сторон. Даша права. Пока что выбираемся обратно с этих болот И идем по другой по цивильной стороне. Пока не найдем. Что мы найдем? Может, муски все. Знаете, красоты Минского моря даже через камеру передать очень сложно. Это нужно видеть все своими собственными глазами. Это нереальная красота. Мне кажется, мы оказались полной жопы. Знаешь, что тут <свес> ездит на второй въезд? То есть это должно облегаться нормальной дорогой, а не болотом. Класс! Блин, а как Ручку же... давать. Прекрасно. Вот так и сразу очень не упал. Борт просто выломал. них открыт главный. <смех> Вот все снимаю. Улыбнись. А, контент попер. Да. <смех> О, шина, смотрите, какой же контент. Это... да это 20 <смех> Она не прогибает. И так, еще уже <смех> есть? Клещи а? уже есть? <м Trustee> Точно, <Этот tama -pasand> <mutatsu> <sters> <organizing Flower> <их> Бывает так, что ты идешь, идешь, стремишься к какой-то цели, а потом бац, и что-то рушится, или цель становится уже неважной. Вот так же произошло у нас с Аброшкой, когда мы приехали, а ее не было. Локацию мы искали где-то на протяжении двух часов минимум. Облазили все леса по колено Азии, На Но места мы так, овы, и не нашли. Чего я хотела от этой поездки? Чего? Я хотела пофоткаться на заброшке А, кто не хотел? Знаете, сидя на маршрутке, возвращаясь домой мне пришла такая мысль, что мы еще раз попробуем изучить это место, но уже летом. Мы попытаемся за второй заход найти эту локацию. Может быть, чудом мы свернули где-то не там и искали не в том месте, где положено. Мы попробуем заходом найти этот мистический, мифический дом тысячи трупов, но это будет уже летом, когда Грязь подсохнет, и можно будет спокойно пройти через эти дебри. Я даже себе представить не мог, что буду писать вот этот вот фрагмент для видоса. Тидя на остановке, ожидаем маршрутку. А, после наших очень долгих похождений ничего мы все-таки не нашли. Мы Грязные мы, уставшие, голодные... И не нашедшая локация при съемке этого видео пострадали мои кроссовки и немного пострадал влад поэтому ребята вы обязаны поставить лайк мы просто сейчас сидим даша кроссы чистит Женя просто ждет ваш а я такой понимаю что очередной видос пошел на смарку не ну кидаем материал там ставлю а куда только это конечно вопрос У нас есть еще в планах одна заброшка. И мы ее пытаемся исследовать в ближайшее время, но если ее, конечно, тоже не будет, то тогда -то по заброшенным местам придется пристановить до лета. Этот видос был интересен, я думаю, немногим, так как локацию мы так не нашли, но зато показали вам красоты Минского моря. Ну что ж, я надеюсь, все-таки вам это видео... Из с 20 трупов с тобой привезли. Ну а пока что с вами был я вас. Огромное спасибо за внимание. Всем удачи. Пока. Ну что, Летом ты допять водить еще? Я надеюсь, что да. Покроем пельмени. Может быть.